от Nature Sunshine Products. Итак, компания NSP, я пользуюсь продукцией уже 17 лет, и цинк – это один из продуктов, который очень интересный по своему результату. Значит, Что я заметил по своим клиентам, многие люди пользовались различными витаминными комплексами с содержанием цинка, и это не давало очищения лица. После они попробовали продукты на и лицо очистилось за две недели. То есть интересно для тех, кто хочет очистить лицо, для тех, кто хочет поднять уровень тестостерона. Я хочу сказать, что продукт работает однозначно как на мужчин, так и на женщин. Вот. Помогает лучше справиться с какими-то болячками, когда начинаем заболевать, кашлять. То есть он помогает быстрее восстановиться организму. Вот. Ну, тут содержание и витамин С, и цинк. Вот. До шести постилок, ну это как конфетки, рассасываются в течение дня, и сначала мы заправляем организм цинком, потом можно профилактически по несколько штук в день кушать. Пробуйте, лично я от этого продукта получаю большое удовольствие. Если вам интересно заказать этот продукт со скидкой, заказать его в Турции, в Украине, в России, в Казахстане, под видео будет ссылка, как это сделать через меня.